Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске отсрочка в ФСБУ. Больше электронной отчетности. Новая карточка. Переходный период по КЭП. Налоговый прогноз. Отсрочка в ФСБУ. С переездом архива бухгалтерии в Россию можно не спешить. Положение вновь вступившего в ФСБУ 27-2021 о хранении и размещении баз документов учета на территории нашей страны решено отсрочить. Это практически свершившийся факт, спешит напомнить Минфин. Больше электронной отчетности. Уменьшена численность работников, определяющая способ представления отчетности страхователям. Это касается отчетов фонды, в частности форм СЗВМ, СЗВ-стаж и СЗВ-ТД, а также расчета 4 ФСС. Теперь при численности персонала за прошлый отчетный или расчетный период уже более 10 человек, отчет потребуется сдать в электронном виде. Новая карточка. С 8 января организации должны вести воинский учет по-новому на основании специальных форм документов. На каждого военнообязанного и призывника необходимо оформлять карточку гражданина, подлежащего воинскому учету. Раньше для этих целей организации использовали личные карточки по форме номер «Т-2», которые с 1 сентября прошлого года формально приобрели характер необязательных. Загвоздка оставалась только в учете военнообязанных. Переходный период по КЭП. В конце прошлого года мы сообщили вам об отстрочке масштабных изменений по КЭП. Напомним, с начала этого года планировалось изменить порядок выдачи электронных подписей. Однако не все оказались готовы и, как говорится, что не делается, все к лучшему. Срок перехода сдвинут и введен переходный период. Налоговый прогноз. С 1 января государственная информационная система электронных перевозочных документов начала работать на постоянной основе. Теперь организации и предприниматели могут формировать и применять перевозочные документы только в электронной форме, без дублирования на бумаге. Также налоговая служба утвердила форматы электронных перевозочных документов, они действуют с 10 января, транспортной накладной, сопроводительной ведомости, электронного заказа наряда. Фонд социального страхования правит форму документов для выплаты пособий. Состав таких документов сокращен, но не обойдется и без новинки. Это форма заявления о назначении пособия по уходу за ребенком. С 2022 года ряд социальных выплат, назначавшихся ранее органами социальной защиты населения и рост трудом, выплачивает пенсионный фонд. Это в том числе выплаты семьям с детьми, в частности по беременности и родам, при рождении, усыновлении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет. Перевод услуг в пенсионный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить их и продолжать получать средства. Если пособия еще не оформлены, начиная с 2022 года, обращаться за ними нужно в территориальные отделения пенсионного фонда. Первые выплаты от фонда пройдут 17 января.